Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем выживать в Империон Galactic Survival. Всем приятного просмотра. Давайте посмотрим, что у меня тут уже сделалось. Это мотоцикл, вооружение. Давайте поместим мотоцикл сюда. Дробовик сюда. И наверное сейчас будем ехать к заданиям я знаю меня дроны не должны догнать я должен с легкостью от них уйти так или же давайте попробуем просто его сбить так он к нам летит или нет да дрон ко мне летит Немножко я ему все-таки жизнь попорчу. И надеюсь, я его все же сбить смогу. Да, есть один дрон, упал. Так, это замечательно. А вот где второй дрон, мне интересно, он в 400 метрах и вроде бы приближается в мою сторону. Так, от камушка этого я особо отходить не хочу. Подождем, когда уже дрон подлетит, чтобы его атаковать. Он садится что ли? он по мне уже начал палить так я тебя хочу видеть так он что мне через камень пытается убить так еще один дрон упал так и, наверное, я сходу пойду посплю. Так еще какие-то детали подобрал. Так где тут у нас э, кремний? Да, наверное, все же поеду домой посплю, потому что не хочу я по этой планете по ночам перебираться. И встретимся, наверное, уже с утра. Так вот, палаточка. Так, это глубокая ночь. Знаете, с одной стороны хорошо, что он спит теперь по 8 часов. Можно себе спокойно отмотать время, что вперед, что назад. С другой стороны... Не особо удобно, потому что приходится Ложиться спать По два раза Так, походу мы Проехали капсулу Так Смотрите, портативный конструктор Здесь у меня Так, я так Квесты не включил Давайте тогда его включим. Одиночные миссии, история. Давайте включим. Так, судя по всему, нам нужно добраться к поврежденной станции. На нее у нас уже есть маркер, давайте посмотрим... А, она на территории талонов, кстати. Надеюсь, что горе проезжать все же не стоит, не нужно будет. Ну, тогда давайте уже встретимся возле самого маркера. Вот добрался я уже до станции, давайте посмотрим, что у нас тут. Я, знаете, так замечаю, что э, все же квесты немножко урезали. Насколько я помню, мы сначала искали один корабль, как он там назывался. На том корабле мы искали уже саму документацию, которая нас приводила сюда. Или с, этого, с этой панельки мы находили документацию, которая нас на тот корабль приводила. Так, включаем консоль. Это все мы пропускаем. Жаль, конечно, что нет никакого русификатора. Нам нужно малое поселение талонов, походу. Хм, сразу к талонам нас отправляют. Давайте поедем. Я, кстати, ехал сюда сквозь эту реку, конечно не через саму реку, а через горы. Кстати, я заметил, что здесь мотоцикл не, лу... не хуже, скажем, конявское риме, который может по всем горам спокойно прыгать. Так, в, мо... в мотоцикл в воде, конечно, не плавает. Давайте мы тогда проплывемся немножко. Здесь я, кстати, увидел Талурапот, плавал где-то. В целом у меня есть вооружение. Но на зуб ему попасться все равно не хочется. Так, давайте перезарядимся. Нужно быть постоянно готовым к нападению всех вот этих вот которые здесь обитают так в целом здесь воды уже нету ну тогда едем уже в поселение талонов оно довольно таки недалеко и наверное я опять с той же пещеры перееду куда-то так нам добавили маркер также давайте соберем вот этот вот пентоксид мне в будущем по-любому понадобится так я уже замечаю что часть квестов здесь скажем так вырезаны Мы посмотрим что нам скажут талоны Надеюсь, эта штука на меня не нападет. Надеюсь, что все же нет. Так, он нужно поговорить нам с начальником. Привет, путник. И все в том же духе. Про Зераксов нам рассказывают. Пойдем по верхнему пути. Так хорошо я вам пога помогу. Так и что нам теперь нужно? Портативный конструктор, он торговец. Так а это кто? Нитсласвар смотрите тут уже руды можно покупать это весьма неплохо так привет мой друг и тому подобное нам что-то дали еще огнемет смесь для огнемета смотрите а почему так то что-то как-то легко так, денег у нас нету. Ни наличных, ни банковских. Это походу нам дали. Так, дали нам огнемет, чтобы мы расправились с, с теми пауками, походу. Так, половина инвентаря уже забита. Давайте тогда будем отправляться к паукам. Здесь, слава богу, недалеко. Так, железо. А, в целом железа у меня хватает, но я его все равно подберу. Железная руда. Ну, давайте зарядим наш отменет. Так, у нас еще даже запас скажем так топливо остался для огнемета так 30 штучек зарядили мы 50 походу так покушать у меня есть что-то mm -hmm. да вот у меня есть шоколадка так бинты я тоже выставлю на панель быстрого доступа Вот нам говорится про пауков И вот я вижу уже первую нашу цель И вторую тоже Четыре паука нам походу нужно убить Эээ, почему ты не нападаешь? Один есть Паук детеныш Так, немного мяса собрали Два паука уже убили. Но с огнеметом не очень легко валятся Не знаю, может это и изменится потом. Так, вот четкий темеж пауков есть. Так, что нам теперь нужно? Хм. А непонятно, что сейчас нужно. Ну, давайте попробуем подняться наверх. Скорее всего этого от нас и хотят. Да, и скорее всего мы сейчас упадем и будем драться опять с теми мерзостями. Maybe mm -hmm. Ну это я помню здесь по идее мы должны уничтожить вот эту штуку Так если я возьму так А если дробовик И выбраться скорее всего отсюда тоже как-то не получится Смотрите, я у него тупо вперся лбом. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, поднимайся. Я у него тупо, тупо уперся лбом, и оно... Так, здесь питание включилось. Хм... Сразу мне, сразу мне стало хорошо давайте опять-таки немножко покушаю и наверное сохранимся так резервную копию делаем и возвращаемся вниз так и фонаря же никакого нету Так, на наготове Ты инфицированный? Ну, на тебе Месть Так, ладно, минус один инфицированный Вот второй инфицированный, скорее всего Тут у нас стекло походу Закрывайся Так, аптечка, аптечка Так, хорошо Мы применили аптечку скажем так, тут мне попросту повезло так, один пустой оказался хм, довольно много саженцев мы тут подобрали так, есть тут еще кто? что у нас тут? еда это походу одна структура такая эх, мне опять жарко Надеюсь, спавнера здесь нигде нету. Так, скорее всего, мне нужно будет выбираться вниз. Так, забираем. Так, хочу посмотреть, что еще там есть. росток овощи так чем пополнить ХП у меня уже нету только бинты давайте пока их используем ну давай Так не попасть бы ему на глаза Фух, и тут мне повезло Восстановиться у меня уже практически нечем только бинты остались. Так, туда дальше я пока идти не особо хочу. Так, лут подобрать здесь где-то можно. Так, немножко восстановились. Что у нас тут? можно идти дальше тут тоже пусто там дальше пока вроде бы никого нету 3 4 5 зарядка. еще минус один а вот и второй так попробуем сейчас вернуться и забрать все вещи так чтобы опять не облажаться, текущее местоположение выбираем и, скорее всего нужно будет обратно с нуля туда бежать так, жаль конечно, что довольно много я топлива на огнемет потратил пока пытался эту штуку разломать так, надеюсь они тут по новой спавниться не станут так, где-то тут спуск угу. я не хочу давайте попробуем с помощью дрона забрать вещи и убить эту этого инфицированного так, уже хорошо давайте дробовик штурмовая я не думал, что у этих талонов эти арбалеты будут так больно бить так, хп чуть-чуть совсем осталось хм. немножко не хватило пока я сюда бежал я упал и ногу сломал надеюсь это не особо мне помешает так, самое главное добраться до бинтов совсем уже ничего не видно так, наверное я отсюда Подым, спущусь, заберу вещи где там бинты. Ну, давай. Ногу восстановил. Наверное, возьму дробовик. Перезаряжусь. Так, теперь где то тело? Скорее всего, где-то тут. Фух. Так, одни растения у них почему-то в сумке. Ну и это в целом тоже хорошо. Этот труп, который был тут, уже исчез. Так, в голову если им стрелять, то довольно-таки неплохо оно их дамажит. А что уже быстрый подбор не работает? Так, наверное, дробовик возьму. Ну, давайте посмотрим, что есть там. Не то. Дрона я опять не могу вызвать. Хм. Ворон корень. Так, я... Так полагаю, что сюда завезли новые растения. Золотишко есть. Так, вон один из противников. Так, в голову стрелять очень-таки неплохо. Надеюсь, что вблизи, пока он будет тут один. Удобрение. Золото. Так, корзинка. Так, труп инфицированного. датчик, скорее всего, какой-то. -яй, яй яй яй Что у тебя есть? А, смотрите, теперь подобрала. Мультиинструмент, броня. Так, давайте удобрения сюда сброшу, золото заберу. Это у нас Ева. Это я выброшу, я его заберу. Уже хорошо. Так, что у нас Нет. тут дальше? Ты кто? Ага, это наш тюремщик. Скорее всего, здесь сейчас будет взрыв. Ну, давайте отсюда тогда мотать. Так, надеюсь, взрыв сюда не достанет. Хм. Так, там все уничтожилось. Давайте посмотрим, что там все же осталось. Скорее всего, ничего. Ну что ж, дорогие друзья, буду я с вами уже прощаться. Серии будут по 30 минут. 30 минут так, буду я выходить уже отсюда встретимся мы уже, наверное, в деревне Талонов так, поднимаемся сюда смотрите, как тут много лестниц разных так, по бочкам так, это, походу, еще какой-то выход